Российская наука в области нейробиологии имеет очень глубокие исторические корни. И существует прекрасные лаборатории, работающие в области нейробиологии, в частности в нейрофизиологии, в основном в Москве, в Питере. вот Есть в Казани две лаборатории, которыми руководят наши казанские академики. Это Евгений Евгеньевич Никольский и Андрей Львович Зефиров. Лаборатории очень успешны и успешно развиваются. Хотелось бы отметить еще три лаборатории, которые были созданы вообще по правительственному постановлению 220, по которому был создан наш проект. Было создано еще три лаборатории в области нейробиологии. Это лаборатории, которые занимаются исследованием клеточных механизмов нейродегенеративных заболеваний. Лаборатория Ильи Беспразванова в Петербурге. Очень хорошая лаборатория. Юлия Ковач в Томском университете создала нейропсихофизиологическую лабораторию, в которой они занимаются очень интересными исследованиями роли генов и внешней среды на развитие нервной системы, интеллектуальных способностей детей на основании сравнительного анализа близнецов, которые имеют генетически идентичный материал. Но на основании этих исследований можно определить, А что же, почему, например, если эти близнецы были разделены, почему один отличается от другого, но наверняка из-за того, что внешняя среда была иной, да? Вот такой прием используется, очень интересный. Вот и еще одна лаборатория была создана Александром Дитятевым в Нижнем Новгороде. В этой лаборатории следуется так называемый внеклеточный матрикс, его роль в работе нейронов и заболеваниях нервной системы. Так что, в принципе, я вижу, что наша наука, нейробиология, Благодаря вот этому постановлению правительства и другим мероприятиям она получила очень мощное развитие в нашей стране. Во а всем мире об этом знают, вот об этом проекте все знают. И я хочу сказать, что вот, скажем, наши сотрудники, я -то в том числе, принимали участие в европейской конференции Общества нейронаук, которая в Милане проходила в этом году в Италии. Я должен сказать, что там было представлено очень много работ из Российской Федерации, и они так очень хорошо были восприняты.